автомобиль в автосалоне альтера в кредит в принципе все нормально все прошло успешно за один день обернулись в общем-то все довольны да всем спасибо